Всем привет, налейте себе чок или то что вы там обычно пьете. Это видео, пособие для, начинающих искателей приключений в проклятых подземельях. Приятного просмотра. Все тайм-коды, будут в описании. for now Life can't put me in a box I redefine any definition you got I hear the tiger, I'm making steps to the top you flames I'll be put up you just gotta hand me the rock Take a seat you cannot stand it All I know the flow harder than a scotch bunny Don't try studying me you cannot manage This ain't what you want bitch I'm a fucking phenomenon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 fucking head spinning i'm known as spit vicious release bombs and go tick tick boom you blow me that head missing. i'm a phenomenon stacking cheese like it's parmesan eight different flows call me octamon i'm moving fast like the autobahn and i'm independent so i'm not your fucking starving like it's ramadan sick twisted gifted can't copy printed can't hold me down i shape shift i'm liquid i joke this beat i might get convicted they know how i move it was predicted persistence spoke it into existence so consistent no assistance Bitch, I'm a fucking phenomenon Спасибо за просмотр, прошу оценить видео, лайком. Если видео было интересным, так как их количество, показывает вашу заинтересованность, в такого рода контенте, и показывает мне, стоит ли снимать его дальше. PS, красный чай.